Ну что, как мы все с вами поняли, ребята из Вапореза собираются стать номером один в вейп индустрии, поскольку они выпускают действительно крутые девайсы. Всем привет, меня зовут Глеб и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я расскажу вам про Zero Зерамеш от компании Вапореза. А перед началом ролика я хотел бы попросить вас написать в комментариях о своем любимом девайсе. Мне интересно, сколько девайсов от компании Vaporizzo там соберется. Поехали! Девайс поставляется вот в такой вот картонной упаковке. На лицевой панели есть логотип компании, название девайса, изображен сам мод и указано то, что внутри нас ждет один картридж на сетке. На противоположной стороне все как всегда. Технические характеристики и комплектация. Открыв коробку, мы сразу же увидим собранный комплект. Под ним лежит флакон с удобным носиком для заправки объемом 10 мл. Картридж на керамике с сопротивлением 1,3 ома, кабель microUSB и много полезной литературы, среди которой есть и проверка на оригинальность. Корпус мода целиком выполнен из металла, благодаря этому он обладает приятной тяжестью и отлично ощущается в руке. В Апорезе постарались удивить всех своих пользователей и выпустили более 17 различных расцветок, среди которых встречаются градиенты, одноцветные и даже спринтами. Если же вы приобретете цветную версию, а не как у меня стальную, то она будет покрыта очень приятным на ощупь софт-тач пластиком. Высота у девайса стандартная и составляет 82 мм, в ширину он всего лишь 30 мм. На корпусе мода с обеих сторон находится гравировка с названием девайса. Также на лицевой стороне в самой нижней части находится небольшая слегка утопленная кнопка, которая отвечает за переключение режимов парения. Ну и в самом низу находится порт microUSB, который служит для зарядки. Внутри девайса находится довольно большой аккумулятор объемом 650 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А, что дает нам понять, что данный девайс зарядится от 0 до 100% не более чем за 40-50 минут. Внутри, рядом с аккумулятором, находится плата, которая обладает всеми необходимыми защитами В плане функционала здесь тоже довольно интересно Как я говорил ранее, на корпусе мода есть одна единственная кнопка И она выступает не в роли кнопки Fire, а она служит для того, чтобы переключать режимы мощности При помощи троекратного нажатия на эту кнопку вы перейдете в один из трех режимов парения, о которых я расскажу чуть-чуть попозже ну а теперь пришло время рассказать о картриджах Vaporesa Zero Mesh В комплекте есть сразу два картриджа Один на 1,3 Ома на керамике, а второй на 1 Ом на сетке Объем у них классический и составляет 2 мл. Эти картриджи могут похвастаться действительно хорошей сигаретной затяжкой. Но мы подошли к самому интересному, а именно к режимам парения. Напоминаю, для того, чтобы переключаться между режимами, вам нужно три раза нажимать на эту небольшую кнопку. Итак, для керамики это будет 9, 10,5 и 12,5 Вт. На сетке это будет 9, 11 и 13 Вт. А для того, чтобы понять, в каком режиме вы находитесь, вам нужно всего лишь посмотреть на цвет, Светодиода Это довольно крутое решение Ведь всегда приятно контролировать работу своего девайса Заправлять эти картриджи лучше всего жидкостью С содержанием глицерина не более 60% а никотин не имеет значения можете заправлять обычный солевой или даже нулевку хватать такого картриджа будет от 2 до 4 недель почему такая разбежка потому что это индивидуальный параметр и все люди парят по-разному если вы спросите у меня какой картридж лучше всего выбрать то я посоветую картриджи на сетке потому что они обладают более ярко выраженным вкусом в итоге вы получаете крутой девайс который приятно лежит в руке который обладает большим объемом аккумулятора заряжается всего за 40-50 минут и обладает довольно